Друзья, всем привет! В сегодняшнем видео я вам хочу рассказать про такое приложение, как TIS Online. Все вы, наверное, успели уже заметить, что в крайних прошивках появилось данное приложение. И многие до сих пор не знают, что это за приложение, для чего оно нужно вообще, и как им пользоваться. Вообще, как его запустить, как управлять и так далее. Сейчас я вам попробую все подробно рассказать. Итак, друзья, давайте перейдем. Я сразу наглядно вам покажу. Вот приложение называется Ties Online. С помощью этого приложения мы можем управлять мультимедией с помощью нашего смартфона. И изначально, когда я хотел попробовать в работе это приложение, я сначала не знал вообще, как его настроить. То есть я заходил сюда, в это приложение, не там не особо понятно, что нужно делать. Соответственно, разобравшись, я уже понял и уже поигрался немножко с этим приложением. И сразу скажу, опять же, что пользование этим приложением, оно платное. Но TIS в качестве ознакомления предоставляет один месяц бесплатно для того, чтобы попробовать, посмотреть, как это приложение работает и понять, нужно оно вам или нет. Соответственно, я активировал этот бесплатный месяц и попользовался. И сейчас я вам все подробно расскажу. Итак, что первым нужно нам сделать? Вот у меня телефон. Первым делом нужно скачать приложение Ties Online. Вот видно в адресной строке написано down Скачивайте это приложение. Приложение предназначено только для телефонов под управлением Android. Для iOS я смотрю, пока приложения нету. И еще один момент, что вот это приложение, я его в Play Маркете не нашел. То есть оно скачивается именно вот по ссылке, которую я вам продиктовал. Скачивайте, устанавливаете, и к этому приложению мы чуть позже вернемся. Сама настройка у нас очень простая. Заходим в приложение TIS Online. И у вас открывает какой вот главный экран. Тут мы видим кнопку «Войти», домашней страницы» и «Настройки». Здесь у нас кнопка «Соединение с облачным сервером». Итак, что мы делаем? Соответственно, подключаем нашу мультимедию к интернету. Как вы подключите, неважно. Через раздачу интернет с телефона, либо у вас установлена сим-карта. Кстати, друзья, не обращайте внимания на возможные фризы во время работы моей мультимеди, так как сейчас в машине у меня холодно, минусовая температура, и поэтому есть такой эффект притормаживания. Итак, интернет я подал на мультимедию. Теперь, что нам нужно сделать? Нажимаем на кнопку соединения с облачным сервером. Так, Здесь нам предлагают длинным нажатием активировать автомониторинг. Жмем. Держим. Все. Успешно подключение к облаку. Отлично. Теперь мы видим, здесь значок у нас включился. Он, галочка стоит. Дальше. Здесь мы видим дату. И время. Так, смотрите, дальше в приложении мы регистрируемся. Проходим процедуру, так сказать, регистрации, указываем нашу электронную почту, на нее приходит специальный код, вводим его, придумываем пароль, вводим его еще раз и нажимаем кнопку «Регистрация». После чего нам открывается возможность перейти уже полноценно в приложение. Сейчас я авторизуюсь и покажу вам дальше, как все это работает. Итак, после того, когда вы зарегистрировались, Нажимаете «Войти», вводите свои данные, которые указали при регистрации, и у вас открывается вот такое вот окно. Это у нас как пульт управления такой. Дальше что нам нужно сделать? Нужно нам авторизоваться в приложении на мультимедийной системе. Итак, нажимаем кнопку «Войти». Значит, отображается у нас здесь QR-код. И приложение просит зайти в мобильное приложение и отсканировать данный QR-код, чтобы, соответственно, авторизоваться. Что мы сейчас с вами и делаем. Так, нажимаем на значок сканирования QR-кода. Наводим. ждем так спустя примерно пару минут у меня загрузилась страница учтите, что интернет должен быть на телефоне хороший, иначе у вас просто ничего не откроется у меня он э, связь такая себе, то ловит, то нет поэтому э, со второй или третьей попытки у меня страница загрузилась так вот отображается Kia Rio подтвердить вход нажимаем войти Итак, после того, как мы нажали кнопку «Войти», у нас произошло соединение. И вот в верхней части экрана у меня написано Кирилл. Кстати, этот автомобиль я уже добавлял. Там после подключения нужно выбрать марку. Модель. Нужно выбрать будет свою марку автомобиля. Итак, все. Соединение у нас прошло. Здесь у нас... Получается, отобразилось в левом верхнем углу то, что мы авторизованы. Моя электронная почта, которую я указывал при регистрации. Здесь мы видим, у нас отображается время, дата и время. Написано, что это последнее время загрузки местоположения. А теперь, получается, у нас есть синхронизация с облачным хранилищем, куда у нас передаются, соответственно, данные о нашем местоположении. Так, смотрим возможности самого приложения в мультимедиа. Здесь у нас есть настройки. Можем перейти в настройки, выбрать язык. Здесь проверить приложение на наличие обновлений. Дальше переходим в траекторию. Здесь мы можем посмотреть нашу траекторию перемещений. То есть он а, там, сейчас посмотрю, то есть вот он с какой-то периодичностью постоянно мониторит. То есть когда вы двигаетесь, передвигаетесь или просто стоите на месте, он все это дело записывает в такие файлы JSON. Здесь я посмотреть, точнее здесь нельзя, все это можно посмотреть на телефоне, сейчас я вам покажу. Соответственно кнопка «Выйти». Больше здесь никакого функционала нет. Весь остальной функционал у нас в телефоне. Так, все, соединение у нас прошло отлично. Теперь, что мы можем сделать? То есть мы можем запустить ютубчик. Вот мы видим, что у нас запускается YouTube. Так, дальше мы можем нажать радио. И у нас запускается радио. То же самое, музыкальный плеер. Можем управлять, нажать на паузу, переключать треки. Здесь у нас, видите, отображается исполнитель, название песни. Также мы можем на кнопку включить, выключить, потушить наш экран. И снова его включить. Так, Дальше у нас здесь получается галерея. Мы можем сделать фото. Но я так и не понял, каким образом делается фотография. Камера не подключена. Видимо, надо подключать какую-то камеру. Непонятно только какую. Здесь вниз, если мы пролистаем, то, соответственно, можем посмотреть нашу траекторию сегодня. Вот как раз те файлы, которые я вам в приложении показывал. Вот они здесь есть. Здесь мы можем открыть, то есть нажимаем кнопку «Смотреть». И у нас открывается сейчас карта. В это время я стоял на месте, поэтому мне сейчас, скорее всего, покажет просто точку, где я нахожусь. Так, наконец, загрузился интернет. В общем, показываю точку, где мы находились в промежутке времени. Вот 17, 17, 10. То есть я как стоял на месте, так и стою. Если вы перемещаетесь, вот, то, соответственно, показывает траекторию перемещения. Опять же, друзья, я повторюсь, должно быть хорошее соединение с интернетом. У меня вот, видите, опять сигнал слабенький и видите здесь опять идет загрузка, поэтому опять все отвалилось. Так, ну и как работает? Найти авто. Здесь мы нажимаем, у нас идет Поиск местоположения. Вот зеленая точка – это наш автомобиль, синяя точка – это мы. То есть вот, получается, если мы нажмем сюда, то мы а, посмотрим, где наш автомобиль. То есть, например, если вы будете сидеть дома, вы перейдете в это приложение, нажмете на кнопку «Найти автомобиль», то, соответственно, зеленая точка – это будет а, место стоянки вашего авто. Ну и, в принципе, все. Больше здесь... Ничего интересного нету. Я больше отношу это приложение как игрушка. Естественно, вы не будете пользоваться этим приложением, так как зачем это нужно, если вы можете все это, соответственно, сделать через саму магнитолу. Там включить, выключить YouTube и так далее. Он, видите, как реагирует. Так. Поэтому пользоваться этим приложением я не буду, тем более покупать подписку на него. Насколько я знаю, что там есть годовая подписка, точно не помню, сколько она стоит, но явно она не стоит своих денег. Я не знаю, кто этим приложением будет пользоваться. Вот лично мое мнение, оно не очень удобное, да и в принципе непонятно для чего оно. Управление с телефона, ну и что, как бы... Ну, есть оно и ладно. Вы же за рулем не будете управлять мультимедией с телефона, правильно? Зачем? Так что, друзья, надеюсь, это видео вам понравилось. Я, надеюсь, подробно все объяснил, как это приложение настраивается и работает, и вообще для чего оно нужно. Ну, а на этом у меня все, друзья. Подписывайтесь на мой канал, пишите свои комментарии, также добавляйтесь в группу ВКонтакте. Всем удачи на дорогах. Всем пока.